Мы сейчас посмотрели прекрасный фильм. Да, Понятно, что наша страна не, не имеет таких горячих точек, какие-то вопросы для нас не настолько актуальны. Вот как что может быть, не знаю, более кажется актуальным? Да, мы, я согласна с Алой, Чтобы вы понимали, я также, как, наверное, большинство из вас, смотрела этот фильм первый раз. А, вот. И да, у нас, к сожалению, так развивается рынок, что международной журналистики у нас практически нет. Наши журналисты не ездят по горячим точкам. Вот. И у нас э, чаще всего немножко другие причины эмоционального выгорания, вот, но их тоже очень много. Э, я не буду повторять то, что очевидно, что наши журналисты также ходят на суды, сталкиваются с трагедиями, и с этим всем надо справляться. Мы, наверное, будем сегодня про это говорить. Я, наверное, добавлю, э, что, с моей точки зрения, э, способствует сильному эмоциональному выгоранию журналистов в нашей стране. Прежде всего, мне кажется, это просто отсутствие нормального, полноценного рынка, которое не дает возможности хорошего роста, которое не дает возможности журналисту завтра делать... Больше и лучше искать новое медиа, возможно, более тебе подходящее. Искать, делать большие форматы, которые делать интересно, но которые очень трудозатратные. И у редакции просто не хватает на это ресурсов. И когда ты в таких условиях загнан в том, что тебе там надо просто колбасить большое количество каких-то стандартных, текстов, если это почему-то надо, но чаще всего оказывается, что это редакциям надо, то вот, наверное, это первая причина вот это те условия, которые способствуют очень сильному эмоциональному выгоранию. Что здесь можно сделать, я... мы, наверное, будем говорить позже, я не буду сейчас на этом останавливаться. У нас, конечно же, нет культуры помощи психологической, как вы. Согласна, наверное, со мной. И что может сделать редактор, как менеджер, к которому приходит журналист с такой проблемой, я думаю, что мы тоже, Алла, будем говорить позже. Очевидно, что в выгорание в белорусских медиа немножко другое, как вот Юля правильно отметила, ну неправильно, а вообще отметила. Да, это очевидная вещь, что у нас это все касается чаще всего именно того, что насколько ты можешь расти, не можешь расти, насколько тебе интересно, не интересно, зарплата тебя держит, не держит и так далее. С точки зрения как бы, руководителя, тут вообще о чем, в общем-то, тоже редко думается и редко задумываешься. Тут есть несколько моментов. Один из важных достаточно моментов, ты, собственно, тоже понимаешь, что, может быть, в какой-то момент ты расти выше крыши уже не сможешь. Да? И ты тоже понимаешь, что либо ты уходишь вообще, вот, как Катя, в какое-то другое вообще дело, в другую как бы, отрасль и так далее, либо ты, вот, как белка, бегаешь каждый день, целый день. По одному и тому же кругу и так далее. Пытаешься, особенно на рассвете, там, когда рассвет проекта начинается или там, продолжается, ты пытаешься придумать что-то новое и новое, когда ты видишь, что что-то отрабатывает тебе нормально, этот круг как бы замыкается, ты бегаешь там, ради трафика и прочее. При этом, в какой-то момент, ты тоже понимаешь, что как руководитель, что ты занимаешься уже полной ерундой, потому что ну, ты не видишь вокруг себя людей и не видишь вокруг себя развития ситуации. А в другой момент ты тоже понимаешь, что на тебе ответственность лежит за судьбы подчиненных, так называемых, хотя это тоже такой большой и спорный вопрос по поводу подчиненных и неподчиненных, особенно если у вас не вертикаль и горизонталь какая-то, да, и тут вот приходит, да, ты видишь, что если человек выгорает у тебя постепенно, там, сотрудник твой, журналист твой, но самое простое, что можно сделать, это взять ответственность на себя и в плане того, что да, я виноват, он выгорает, я такую негодяй там и прочее, прочее. И начинаете выгорать самому потихоньку. Или, да, или плюс еще к тому же, ты просто берешь какие-то компетенции его, которые, в общем-то, ну по идее он должен Снижение делать. Снижение нагрузки. Да, за счет того, что угу. ты ее э, на себя возрастаешь. То есть это проблема, я знаю, многих маленьких редакций. Ну, как маленьких? это Знаете, как, как говорить про то, что Беларусь маленькая европейская страна. Да? Беларусь нормальная среднеевропейская страна. И как бы редакция 10 человек работает, то, в общем-то, тоже, наверное, нормальная, эвро, нормальная европейская редакция небольшого медиа. То есть тут вопрос просто в том, что как эти компетенции разделяются, насколько ты способен сам за себя ответить, насколько ты способен э, компетенции э, возложить на других людей, насколько они готовы, вот где заканчивается это понебратство, там дружба морковь, там и прочее, прочее любовь, и где начинаются трудовые будни, то есть, ну, таких вопросов очень много. А то, что люди как бы приходят и уходят, ну, для меня это вообще как бы уже такой не вопрос. То есть, это может быть лет 10 назад, когда там, да, вот я же вкладывал и прочее, прочее. Ну, это, это естественно. То есть, а все, что естественно, то не безобразно. То есть, когда человек уходит, это mm -hmm. нормально, когда ты его воспитал, как ты думаешь. Хотя, на самом деле, чаще человек сам воспитывается, да? человек просто пользуется тем, теми возможностями, которые ты ему даешь, и как бы растет сам. Ну и когда он перерастает и уходит, это совершенно норм. Я очень коротко, просто раз мы уже говорили о том, что может сделать редактор-менеджер в такой ситуации профессионального выгорания, то я вот что хотела бы отметить. У нас мы чаще всего думаем, что мы так вот выгораем, все наши люди, потому что мы очень много работаем. Мы все просто живем в этой уверенности. Так вот, когда я стала ездить в редакции западных медиа, я вдруг открыла для себя, что ребята, они работают намного больше. Объемы, которые пишут среднестатистический журналист в крупной западной редакции, намного больше, чем делают журналисты наши. И тогда я стала думать, а почему? Почему при этом они не выгорают, а мы выгораем? Да? И я для себя поняла тогда такую вещь, что вот именно эта возможность э роста, возможность завтра делать что-то более интересное, что ты делал э -а, вчера, возможность, э -э, извините, э -э, получить пулицеровскую премию. Ну, например. Вот это все тоже влияет, возможность уйти в другую редакцию, ну все что угодно. И какой я тогда для себя так придумала рецепт и даже начала его опробовать, он был в том, чтобы все-таки организовать, попытаться работу журналистов так, чтобы хоть сколько-то времени в какой-то период времени, в неделю или в месяц. Каждая редакция может быть надо для себя решать отдавать на вольные хлеба, то есть на какие-то большие и интересные человеку форматы, чтобы он знал, что вот он как вот эта вот ломовая лошадь, тягловая лошадка, да, ну пусть он работает там три дня в неделю или четыре или три недели в месяц. Но пусть у него будет какое-то время, да, которое он будет сделать проект, о котором он мечтает. Вот даже такая простая штука, она способствует вот снятию этого напряжения. Мне так кажется, может быть, коллеги как-то отнесутся к этой моей гипотезе. Я предлагаю, раз мы сейчас вот начинаем вот этот блок медиа-менеджмента, просто продолжить его. И я, наверное, вот попрошу сейчас Ольгу присоединиться, какие... Кроме возможности роста, то, что мы назвали условно «вольные хлеба», время на собственные какие-то проекты, что вы вашим сотрудникам еще позволяете дополнительно? Позволяем. Ну, как вы их спасаете? Да. Послушала завтра, денег даете. Стало, стало так всех нас жалко просто, всем тяжело. На самом да. деле, что, что, что вы денег даете? денег даем. На самом деле, да. Тут очень много всяких вопросов, и они все друг с другом тесно очень связаны. С одной стороны, когда человек начинает выгорать эмоционально, да, для этого не обязательно ехать и писать про парня с бензопилой. Можно писать совершенно другие темы и упахаться так, что к концу года там, ну не знаю, через три месяца, через сколько человек ему ничего не интересно. Это самое страшное состояние и это самый ужас большой для редактора, особенно для редактора ежедневной газеты, сайта. Ну когда не... Ну, при всем желании ты не можешь человеку взять одному, второму и пятому, позволить отдыхать три недели, пять недель, пять дней в неделю и так далее. Самый большой ужас, когда ты подходишь и видишь, что человеку вообще ничего уже не интересно. Потеря интереса. Да. Самый У -у -у. запущенный случай, когда уже предлагаешь сменить тему, и давай напишем это, и давай сделаем это, и я уже ничего не хочу и ничего не могу. Это самый большой ужас. То есть, с одной стороны, конечно... Жалеем, поддерживаем, разговариваем. А с другой стороны есть такая очень тонкая грань. Это все-таки работа и это понимание должно оставаться. И это понимание, оно тоже очень важное и для редактора, и для журналиста, в каком бы состоянии ты ни находился, его тоже как-то надо напоминать. А, о том, что работа, ты можешь быть на взлете в классном состоянии, ты можешь быть в состоянии похуже, тебе может быть плохо, больно после определенных текстов, обидно, обидно тоже. Это очень такое сильное чувство журналистов, когда ты очень много вложил, искренне вложился, отдал душу, время. Ну и на самом деле отдал душу, это же не просто такие ну, высокие слова, они звучат немножко по-дурацки, но это на самом деле так. То есть я видела, как журналисты, я знаю сама это состояние, когда плачешь после материалов, и самое страшное, когда ты все это сделал, и это все не помогло, и все равно там случилось что-то, что казалось, ты можешь исправить, а оно не исправилось. Ну вот человек может и от обиды, и от всего этого, человек может пребывать в очень таком угнетенном плохом состоянии. Но при этом важно помнить, что это всего лишь одно из твоих состояний, что оно вполне может измениться через месяц, надо на это работать. То есть самое первое, мне кажется, что нужно делать журналистам, которые совсем уже как там сказали, зник, пропал или что, нужно просто сказать, что ну это проблема, это ты устал, ты выгорел, но это не потому, что ты уже там рухнул. Ваши не сотрудники знают это правило. У вас есть какой-то свод правил вообще в редакции? Ну, у вас очень большой, в общем, такой коллектив, да, много людей работает. Да, у нас Понятно, большой... что, например, там в CityDoc они могут, тем более не вертикальная система, они могут договориться, слушай, мне там плохо, там, да. а у вас как это происходит? У вас сколько людей, много же? Ой, ну у нас журналистов, наверное, ну, редакция это человек 30. Ну, существует какой-то свод правил, касающихся именно вот выгорания то есть имеет ну, ли право знаете, человек подойти в, и, в отдел кадров? Как из и написать, и взять и отпуск. На самом деле насчет отпуска очень интересные моменты. То есть мы вот недавно анализировали, кто как у нас ходит в отпуска и как отдыхает. Люди, которые выгорают, которые не выгорают, которые, кажется, уже еле на работу доходят и все равно упорно работают. А есть тип людей, которые не берут отпуск. Их в отпуск нужно выгонять. И на самом деле это тоже показатель того, что все же с человеком не совсем хорошо. Есть еще тип людей, которые в отпуск идет, но говорят, что ему, конечно же, не надо никаких там 14 дней, 18, за 3 дня можно вот так отдохнуть, приползти назад на работу, лечь и дальше умирать, ну, полуживому. То есть, на самом деле, тоже показатель того, что человека нужно уже как-то его отпуск выгонять и все остальное сделать. Ну, а вопрос того, свод правил, и все ли это знают? Есть, ну, это как-то вписано, не знаю политику вашей работы. Ну, с это моральные принципы нет, наверное, так не прописано. Это что зависит в в да. от, от руководителей, насколько они эту проблему осознают как таковую. Да, ну, то есть, получается. когда работаешь в ежедневном режиме с журналистами, то то, что с человеком что-то происходит, ему нехорошо. Mm -hmm. и работу, соответственно, по-другому начинают выполнять, замечаешь очень-очень быстро. То есть это невозможно заметить. То есть, возможно, если бы это был, не знаю, там, раз в квартал журнал, и... Встречались бы как-нибудь в расслабленном режиме раз в неделю, может и можно не понять, что. Ну то есть на самом деле очень очевидно и прямо есть там и фразы определенные, по которым понятно, что «О, началось, ну то есть надо уже что-то делать и менять». Вот. И это очень быстрый... Ну как у нас? У нас наши журналисты раз на тыдень стабильно отримливают повестки в суд, и ходят и там их судят. Э, ось, за незаконный выработку а, а, продукции а, СМИ. Да? А ты часто, что и не денежного что ты не ждешь, да, ты та чакая, когда uh -huh. ну, и пойдешь. Ну, это трошечки, конечно, подрывает морально боевой дух, а не эмоционально, потому что э, ну, не только, э, коли ты идешь просваивать на Белсад, или, в принципе, когда ты идешь просваивать журналистом в Беларуси, требует быть готовым до того, что тебе будет... На, ть, суды выкликать и еще что-нибудь с тобой будет сдараться тому... ну, Я достаточно циничный в этом питании И коллеги начинают наракать на такие штуки Я говорю, а ты профессии не помолился вовле ну, Ты разумел, куда ты идешь працевать Ты думал, тебя будешь что санаторий раз на год Что-то такое Но ну, натурально в максимально критичных ситуациях мы допомагаем Не заняться людям у нас можно поехать в Варшаву, например, да, там на некий час. Давайте это назовем, как против выгорания сотрудников вы используете какие-то приятные поездки, командировки. Ну, у Тымлику так. Ну, плюс, конечно, мы там не кидаем их со мнасом с этими судами и штрафами. Они чувствуют защиту. Ну, мы стараемся так робить. В часом, да я зауважу, что не у все, абсолютно не все, далеко не все коллеги, а начинают трошки перебольшивать, и подача молока у нас уходная работа, там такое починается. Даете молока? Не, не даем. Потому что, ну, как бы... Ну, требуется всем тогда давать, да, те никому не давать. Что еще... Ну, мне подается, что вот профессийное выгорание, в тот момент, когда человек начинает понимать, да, что это не его, как бы, то лучше как бы сойти просто с профессией. Вот Илья Прохоров вот, сидит тут, вот, судовный, приклад этого, да, человек, когда не сошел в журналистике, то, то что бы он робил бы сейчас? Он бы сейчас працовал бы, там, веду, ночным редактором какой-нибудь портали на 400 баксов, а так, вместо этого мы маем, ну, пекарню, так, в городе. Так что, ну, заменить просто сферу деятельности может быть вот такой момент не самое горшее решение в жизни. Я попрошу тогда как раз и дать микрофон в эту сторону. <звучит> да. Илья, расскажите, пожалуйста, вот сейчас публично и прилюдно, почему вы оставили ваши довольно Спасибо, успешные Спасибо, Люша, карьеры. что так подвел, что <звучит> видишь, что не твое, уходи. <свучит> На самом деле, я... мне очень нравилось э, работать. Я проработал ну, не в журнале, как... Было сказано в газете имя. Понятно, что многие не помнят уже такой газеты, потому что 20 лет прошло, как она закрылась. Да, но мне кажется, что я ушел на пике, потому что у меня хорошо получалось. Я занимался тогда как раз такими, как это сказать, экстремальными репортажами. Основная была у меня работа. То есть я ходил и писал про... Ну, что-то нестандартное, скажем так. Не знаю. Я пьяным лежал, попадал в отрезвитель, ездил в Чернобыльскую зону, два раза тонул там, собирал милостыню. И да, проходил без билета в метро и все это описывал. Вот, но, э, помимо всего прочего, я, ну, знаете, как правило, в редакции, ну, не знаю, было тогда, сейчас, не знаю, есть там журналисты, которые вот, ходят на пресс-конференции, да, ну, вот есть там один, два, три человека, если редакция большая, у вот работа ходить на прессухе. Я ходил, ну, вот я был один из тех, кто постоянно ходил на всякие пресс-конференции, ну, потом писал. Ну, и я на этих пресс-конференциях видел своих коллег, да, ну, знаете, такой, вот, такой типаж там, 45+, турецкий свитер, наверх на него надет пиджак, такие коротенькие брюки куцы, и он сидит, что-то пишет, пишет, пишет, я такой смотрел, думаю, не, блин, я не хочу так, вот я не хочу дожить до 45 лет и ходить на пресс и там что-то об, обломком карандаша записывать. Ну, я четко понимал, ну, есть, ну у меня до сих пор я считаю, что если журналист, ну, это может быть обидно прозвучит, если журналист, там, ему 45 и больше лет, он работает в редакции, там, линейным журналистом, ну, это неудачник просто. Просто конченый неудачник. Есть, так вот, я ушел, я, ушел я думаю, что на таком, на хорошем пике, не на спаде. Я ушел работать в крупную компанию. В представительство Volkswagen в Беларуси ушел работать по другую сторону баррикад, PR-менеджером, э, э, то есть ну, э, занимался примерно тем же самым, но только с другой стороны. А потом был бренд-менеджером, пресс-секретарем в Атланте. Ну и да, два года назад я уже ушел, ну как можно сказать, на вольное хлеба, да. В Давайте в еще пару штампов слова, набросаем, да? Вольная хлеба, там еще в другую реку вступил, там еще что-нибудь. Вот. но журналистика у меня вот, я в Атланте проработал 19 лет, да, ну то есть перешел на другую сторону, но журналистика меня все время догоняла, догоняла, я очень много писал, писал тексты, материалы какие-то там для внутреннего издания, там для издания для сотрудников, для сайтов. Ну, так или иначе, вот э, чисто журналистом я проработал три года, и потом это меня все догоняло, догоняло и догоняло. И, конечно, когда пришло приглашение на вот этот э, пресс клуб я говорю: понимаете, что я уже 20 лет не работаю. Да, да, мы понимаем, но вы же были журналистом. Ну, хорошо, ладно. Это как татуировка такая, особо, ну, можно только лазером каким-то смыть э, срезать. Илья, вот. а вообще уход из профессии журналиста, как вы считаете, это вообще норма? Ну, я еще раз говорю, если ты ты сам должен для себя принять решение, трезво взвесить, да, если у тебя есть перспектива карьерная, ну, есть люди, у которых талант есть реально, да, но, на мой взгляд, в Беларуси ярких журналистов, это таки наверное, кого-нибудь сейчас обижу сильно, нету. Покажите мне, покажите мне какую-нибудь вот... Знаете, вот журналист-звезда, э, там репортер-звезда, обозреватель-звезда, который просто вот всем известен. Есть такие люди? Кто? Но... Кто, скажите? Сахаров. Сахаров. А, Сахаров. А, да. Ну, кто, скажите? Вот кто репортер-звезда у нас в Беларуси? Вот такой, который вот... Ну, там понятно, что всем не будет он известен 99%. Но... Давай выйдем на улицу, спросим вот такая Светлана Калинкина. Вот 10 человек спросим... А мы, я думаю, можем. Я предлагаю вот редакциям провести такой эксперимент. Если вы этого не сделаете, это сделаем мы. Мы выйдем на Комаровку и спросим, Но... кого из журналистов знают посетители Комаровского рынка. Отлично, отличная и... идея. Кого из журналистов скажут Познер? Белорусских. Познер скажут. А, я я попрошу только в микрофон. Я немножко отнесусь к тому, что сказал Сергей. Смотрите, его уход из профессии был. Ой, извини, пожалуйста, просто просто Илья. Сергей меня притянул. Твой уход из профессии был обусловлен именно отсутствием вот этого лифта, возможности профессионального роста и развития. То, о чем мы говорили, что, к сожалению, вот этот скудный куцый недорынок. Он вот. Сейчас, сейчас, сейчас, я еще не договорила. Как это ремарку ставлю, потому что я все-таки уходил. Можно я скажу, почему? Не надо додумывать, можно спросить. Да, все правильно. Но независимых изданий там не было. Но поймите, в то время, когда я работал для того, чтобы написать какой-то материал и какую-то фактуру набрать, ну... Сейчас люди лезут в интернет, там еще куда-то. Мне надо было идти в библиотеку, да, чтобы вы понимали, какое это было время. Новостных там или каких-то интернет-порталов не было. Рынок был еще уже, чем сейчас. То есть была бумажная пресса, ну, был классический телек, были классические газеты и журналы, и было классическое радио. Да? И вот мне из газеты имя куда было уходить? Какую-то государственную газету? Да не в жизнь, я бы туда ногой не ступил бы, ни за что, хотя предложения были. Нафиг мне туда было идти. Ты меня не опровергаешь. не до рынок. Я еще хотела вот э, отнестись, как э, и С Чем я с тобой, с тобой не соглашаюсь? В чем? Э, в том, что если ты в 40 лет и ты линейный журналисту, это ты неудачник. Вот тут я с тобой не соглашусь. 45. Не важно. Не важно. Хоть 50. А, да. Хоть 50. Э, я бы сказала из своего опыта, что вот на моем э, пути жизненном э, редактора... Встречались журналисты и более сталого, так сказать, возраста, которые были журналистами по нутру своему, которым не нужно было быть редакторами, пиар-менеджерами или еще кем-то. Они чувствовали себя хорошо в своей журналистской шкуре. Им, конечно, в нашей стране приходится тяжелее всего. Потому что именно из-за этого вот недорынка они не могут как следует чаще всего реализовываться. Я тут вспомню, здесь многие в зале, некоторые сидящие, э, вспомнят Анну Тимофеевну Лешкевич, да, которая к нам пришла в 50 лет и которая была журналистом от Бога. И которой не нужно было, упаси Боже, быть редактором. Она была журналистом, ей было хорошо в этом. И слава богу, что мы имели возможность там не использовать ее на формат заметок, потому что, конечно, и калибр был не тот, но зато она и делала какие вещи прекрасные. Ну, так что все-таки... Вот, одного человека так вспомнила. Да нет, но ну, это мы потом, потом доспорим. Да, да. Я порядка 20 лет, наверное, проработала в информации и коммуникации в негосударственных организациях, и все это время искренне пыталась что-то подправить в консерватории, так сказать, то есть улучшить мир, кого-то спасти, какую-то проблему разрешить. Но чтобы это было понятно, молодежные ресурсы, политические, социальные, экологические, общественные организации решают, притягивают внимание к каким-то проблемам, пишут о них, пытаются разрешить, помочь людям. Я совершенно искренне пыталась, все это и делала, где-то успешно, где-то не очень. Была медиа-менеджером, последнее вот рабочее место — это «Зеленые порталы» все Беларуси. Их было несколько, и сейчас есть. И я видела, что происходит с нашими сотрудниками, когда они пишут, пишут, и мы все стараемся, что-то решаем. Ничего не происходит, ничего не помогает, люди на баррикадах защищают там, деревья, спасают, там, помогают людям с инвалидностью и так далее. И, ну, сами знаете, все эти ситуации, не у многих положительное решение. Конечно, это все довольно трудная тема, но меня не это как бы вывела что ли из этого мира общественных организаций и информации решения этих проблем, а скорее я бы назвала это как наверное какая-то личная эволюция внутренняя. А у меня изменилась картина мира, как бы это пафосно не звучало, но я поняла, что не хочу больше подправлять ничего в консерватории, не хочу как бы улучшать мир, с миром на самом деле все в порядке, единственное с кем я могу работать это сама собой, единственный человек. Вот. Ну, а дальше уже посмотрим. Вот. И э, я, наверное, уже сейчас скажу какую-нибудь, э, ну, может быть, э, спорную, спорный момент. Э, но э, очень такой признак выгорания, на мой взгляд, э, это когда человек начинает вступать сам с собой в компромиссы. Договариваться. Он начинает говорить: ну как же, я же тут все-таки вот пользу придумаю, я же, я же вот делаю доброе дело. Я помогаю, я пишу, я информирую, я помогаю людям. У меня хорошая зарплата, отличная компания на работе или не очень хорошая зарплата, но я же за идею и так далее. Ну, я сейчас утрирую какие-то моменты. И вот когда начинается вот этот вот постоянный диалог, ты все время себе напоминаешь, что у тебя все на самом деле хорошо, а внутри какой-то вот червячок, он точит, точит, что ну, нет, нет, что-то не то, не то, не то. И вот здесь такой вопрос, наверное, честности, который не хватает всем выгоревшим и псевдовыгоревшим, чтобы сказать себе «да, хватит», вот просто задать себе вопрос «а что я вообще хочу?». А, ну, то есть, посмотреть в глаза этому червячку, вот, который внутри там капошится и не дает спать спокойно и на работе сидеть за компом, ну, я вот, вот хотела бы добавить, что как раз я, когда готовилась к этому «Медиатоку», изучила массу статей и литературы, и оказалось, что из журналистики, как ни странно, уходят довольно редко. То есть и уходят довольно редко по двум всего лишь причинам. Во-первых, они просто не осознают проблему того, что у них проблема. да. Либо они, как вот Катя подтверждает эту теорию, они стараются доказать сами себе, что они могут справиться с этой ситуацией. И здесь очень, в общем-то, подтверждение дальше, какие стереотипы связаны с профессией журналиста, да? если мы сейчас их обсудим. Вот сейчас у нас, наверное, в зале, поднимите, пожалуйста, руку, есть ли у нас студенты журналист? Есть у нас несколько студентов. Студенты чаще всего идут, ну, во всяком случае, с теми студентами, с которыми я в пресс-клубе общалась, они идут в профессию, потому что это романтическая такая, романти романтизированная такая профессия, нести людям мир, добро и информацию, да, и э, на входе, э, то есть ожидания э, определенные. И второй стереотип э, ⁇ это полная самодача, Профессии. Я вот прошу поспорить, если это не так, и добавить, может быть, какие еще стереотипы есть, которые касаются профессии. Марина Закурская. Мне кажется, есть еще такой стереотип. Я сильный, я все смогу, я все сумею. И я не должен подавать в виду, что мне плохо, и плакать могут мои герои. А я плакать не могу, потому что я же журналист, я делаю свое дело. А, и а, вот я, например, впервые задумалась а, о том, что я журналист, и в то же время я человек – на которого и несчастье, и горе, и трагедии, и вот все эти судьбы людские, которые я про, через себя пропускаю, они тоже оставляют свой след. А я об этом задумалась впервые, когда меня попросили написать книгу вместе с психологом Юлией Лепиховой, ну не книгу, брошюрку, скажем так. А мы тогда должны были писать о том, как исходя из этических стандартов, как действовали журналисты, когда произошел взрыв «Метро». Вот, мы писали эту книгу в 2012 году, вот, и когда мы стали разрабатывать план этой книги, вот пришла в голову мысль, что ведь на самом деле журналисты — это те люди, которые всегда бегут туда, где опасность, а не оттуда. Я, просто, я четко себе это представляла, потому что я была в тот момент тем самым журналистом. Все люди бежали от метро, а я бежала туда для того, чтобы увидеть весь этот ужас, страх, боль, которые там произошли. И, конечно, я даже не понимала, что если бы я вышла там на пять минут раньше из пресс-конференции, то я бы оказалась среди этих людей. Да? То есть я пошла и стала работать. Моя коллега, которая шла вместе со мной, она э, испугалась и убежала. А я сказала себе, я журналист, я не могу убежать, ведь я оказалась на этом месте. Я должна позвонить в редакцию, и я должна передавать, что здесь происходит». На самом деле, это не геройский никакой поступок. Просто, я думаю, что психолог подтвердит, мы по-разному действуем в таких ситуациях. Есть три реакции «бей», «беги», «замри», да? То есть вот я оказалась из тех, которые э, как бы решили бить, то есть я была активной, да. А моя коллега оказалась человеком, который в этой ситуации испугался. И э, с каждым из нас, то есть мы должны быть тоже готовы к этому, потому что, возможно, в другой ситуации я бы убежала, да, то есть, потому что мы не знаем, как наша психика отреагирует на этот травмирующий Момент. Вот, так вернусь к тому, что я впервые задумалась и сказала, Юль, давай мы сделаем с тобой такой раздел про журналистов. Потому что я поняла, что ни в одной редакции, нигде в сообществе мы вообще эту тему не поднимаем, потому что мы сильные, потому что мы не можем никому об этом рассказывать. И вот как сказал тогда... Алексей Менчонок, а чего ты пришел сюда? Да, да. То есть, да, а да я -то? тогда очень так улыбнулась, когда Алексей это сказал, именно потому, что э, ты, может быть, пришел, и ты хотел изменить мир, как говорила Катя, вот это еще, это стереотип. Ты не можешь изменить весь мир, ты не должен брать на себя больше ответственности, чем на тебе лежит. А вот, как бы, ты не можешь брать на себя решение судьбы героя окончательное, да, то есть ты можешь писать свой текст, ты можешь ему помогать, ты не должен давать ему ложных обещаний, ты не можешь ему сказать, что после написания этого текста все в его судьбе будет прекрасно. И ты, главное, ты не должен сказать это себе. Ты не должен говорить, что после твоего текста мир полностью изменится. Мир изменится может быть после 20-30 твоих текстов, может быть, после тысячи текстов твоих и твоих коллег. Вот, но, но ты сделаешь, ты внесешь какую-то лепту в это изменение. И не надо себе взваливать на себя сверхзадачу. Это тоже стереотип журналистов, начинающих, особенно журналистов. И вы знаете, когда мы говорили о том, какие менеджерские могут быть здесь фишки, вот я очень жалею, что у нас в редакциях нет психологов или нет хотя бы какой-то группы психологической помощи, к которой мы бы могли обращаться. Я знаю, что после площади и после взрыва в метро вот как раз-таки Юлия Лепихова работала с журналистами, которые ну, были как раз на месте событий. Но я хочу сказать, что мы этого не замечаем, и то, что говорили мои коллеги, это только подтверждает, ни редакторы не понимают, то есть они видят человека уже в том состоянии, в котором выгорание произошло. Не сам, а, сам человек даже может и в этот момент не понимать, что с ним произошло. Он не понимает, что он выгорел. Ему кажется, что, ну, не знаю, тема неинтересная. Или там, он просто устал, и он сейчас поспит, и все, завтра будет прекрасно. Но если бы был человек, который бы наблюдал за этим, профессионал, то, наверное, он бы заметил первые признаки. И тогда бы с этим можно было бы справляться. В общем, я, может быть, у нас будет, мы сможем поговорить о том, как журналисты могут помогать себе сами, потому mm -hmm. что это очень важно. И на самом деле, сама помощь – это первое, вообще-то, что ты должен делать для себя. А, когда мы с Ильей работали в газете «Имя», у нас было прекрасный есть такое слово «дебрифинг», когда собираются люди и обсуждают какую-то ситуацию травмирующую, и ищут там какой-то выход из этой ситуации. Вот у нас такая была площадка, она называлась «Курилка», а, очень просто. И, в принципе, ты мог туда пойти и выговориться со своими. Я никогда не курила, скажу вам, но я все равно ходила в курилку, регулярно, каждый день. Просто потому что курилка – это было место, где где можно было обменяться а, а, и, и своими проблемами, где можно было раздобыть там, не знаю, адресок какого-то эксперта, где можно было посмеяться, услышать новый анекдот, а, и вот таким образом, мне кажется, что мы а, сами себя, сами себе несколько помогали в нашей сложной профессии. Спасибо, Марина. Есть темы, которые, в общем-то, не, может быть, не настолько очевидны, которые вызывают выгорание. Катерина, как каково оно, в общем-то, как часто вот эти материалы и, там, ты освещаешь судебные процессы и довольно бывают. Ну, я сложные. работала и, к сожалению, чуть когда чуть был ближе. взрыв в 2008 году, я работала на втором взрыве метро и все судебные громкие процессы тоже ну, как бы освещаю. А, по, а, хотела бы сделать ремарку по Оле, mm -hmm. которая говорила, а, отработав 9 лет в Комсомольской правде, а, я могу сказать, что редактор видит твое состояние, это очень важно. А, там, суды, допустим, мы отписываем в режиме онлайн, в телефоне, либо диктовываемся, а, если какая-то там ужасная ситуация выжила на место и уже потому как я говорю потому что я пишу да мы с Олей работали она была моим редактором я была пишущим журналистом потом работали я журналист а она редактор сайта да? и она видела ловила какие-то ну, мельчайшие изменения там ну, даже в голосе да, и это очень важно понимать, что ты работаешь не один, и тебя редакция отправила и сказала, давай, делай, да, и нам там вовремя надо это все сдать. А редакция понимает, что тебе очень сложно. И, казалось бы, такое простое слово, ну, я не знаю, там, простое предложение, ну, как ты там? Я могла приехать в редакцию, у меня там тряслись руки, ноги, мне сразу там валерьянку, стакан воды, давай, садись, может, тебя там отпустить пораньше, давай, ты там завтра не будешь писать это. И редакция, на самом деле, идет навстречу журналисту, и не дает тебе выгореть окончательно. То есть и ты сам понимаешь, что тебе тяжело, и редакция понимает, что тебе нелегко. И я помню, после, я уже не помню, после какого-то события, ну, громкого, я пришла в редакцию и сразу сказала, я сегодня буду писать «Погоду». Все посмеялись, но мне дали «Погоду», я писала «Погоду», и я получила от этого удовольствие, потому что мне надо было просто переключиться на что-то другое. Что касается эмоционального выгорания, ну, мне кажется, журналист, который работает в правоохранительной тематике, более, наверное, других журналистов подвержено эмоциональному выгоранию, но есть четкое понимание. Это, как, наверное, в любой творческой профессии, есть сегодня взлет и там я не знаю, все прекрасно получается и все идет замечательно, а завтра будет падение. И главное, чтобы в этот момент оказался с тобой рядом нужный человек, которому ты можешь позвонить, не знаю, поистерить, поплакать, рассказать все, как есть, да, не носить это в себе. И в том числе, да, ну как-то оказать себе самопомощь в том числе, потому что, ну, мы сами ответственны, в первую очередь, за себя, уже потом редактор за нас. Поэтому, конечно, это тяжело. И специфика заключается, ну, как бы, сложно заключается в том, что сами по себе темы очень сложны, да, не бывает тем простых, когда это касается там, уголовного дела, судебного процесса. Сложно работать с героями, потому что это люди на пределе. То есть они пришли в редакцию, когда они обошли уже все инстанции, все правоохранительные органы, они, возможно, уже, даже были в суде, как правило, это люди подготовленные, у них там огромная папка документов, и они уже взвинчены тем, что их никто не услышал, и вот они видят тебя, и они готовы с тобой говорить там бесконечно, пока ты их не остановишь, да, и, и всё в свою боль, и все свои эмоции, все свои претензии, все это вываливается на тебя, и в этот момент главное и услышать человека, да, но и все таки не дать... Ну, не перейти, чтобы он не перешел эту границу, когда он подумал, что на тебя можно вывалить все. Потому что в первую очередь я все-таки журналист, я не психолог, я не оказываю психологическую помощь, я пом могу помочь тем, что выйдет текст, если отреагирует, а если не отреагирует, ну уж так тоже случается. Вот, поэтому в этих моментах, конечно, ну да, бывает сложно, Ну на том не знаю, за столько лет работы ты уже где-то понимаешь, каким образом ты можешь отвлечься и переключиться на что-то другое. Ну да, и синдром эмоционального выгорания называют усталостью от сострадания еще, да, то есть вот как раз то, о чем ты сейчас говорила. А вообще вот в редакции, как много людей, вот если гендерно посмотреть, работают с социальной тематикой, это все-таки женщины чаще, ну вот по опыту, да, я Мне прошу кажется, всех присоединиться. в общем, в русской журналистике и так, ну, как бы в основном это так. женщины, да, поэтому... Угу. Ну, а, как бы все очевидно, mm -hmm. да, парней не так много. Mm -hmm. Так, есть э, реплика и у Марины, и у Юлии. Mm -hmm. Я коротко добавлю про героев, э, что еще существует такое понятие, как герои-манипуляторы, э, которые очень сильно способствуют эмоциональному выгоранию. Я это как редактор mm -hmm. на себе э, ну, хлебанула. У меня даже была история, когда... Меня, наверное, несколько месяцев один из героев шантажировал, причем шантажировал достаточно страшно, что если мы там не будем писать, то его жена умрет. Ну, то есть там был вообще просто какой-то кошмар, она была больна, он мне носил справки. Он меня везде караулил. И такой вот манипулятор, который пытается попасть на страницы издания, вот шантажируя тебя. Вот ну, в моей практике были три таких крупных случая, которые меня сильно измотали, пока я не научилась как-то с этим справляться. Это так, маленькая реплика. Марина. Вот я бы хотела поговорить немножко с вами не о манипуляторах и не о судебных процессах, а даже о работе социального журналиста, когда вы просто пишете историю какого-то человека. Как правило, мы пишем о людях с трудной судьбой или о людях с проблемами. И, может быть, никто там тебя не шантажирует, но ведь это же основа нашей, вообще-то, компетенции быть чувствительными к чужой боли. То есть, когда мы разговариваем с человеком, не знаю, может быть, вы этого, ну, кто-то из вас это тоже замечал, я иногда начинаю заикаться, как мой герой. Ну, то есть, вот он говорит, и я начинаю заикаться. Не потому, что я а, а, хочу его передразнить, конечно же, нет, да. Просто потому, что я настолько влажу как бы в его шкуру. Ну, то есть, я всегда, когда веду тренинги, говорю, что когда мы пишем социальную тематику, мы как бы должны примерить вот роль этого человека, шкуру этого человека, влезть в нее, да. Марина, можно сказать, что да. эмоции – это инструмент профессии? конечно. Профи... Конечно, это, это очень важный инструмент в профессии журналиста. И когда мы разговариваем с человеком, мы, мы иногда принимаем позу, в которой сидит этот человек. Мы иногда даже начинаем дышать так же, как дышит этот человек. А человек в состоянии возбуждения или человек, который вспоминает что-то, мы начинаем, мы можем плакать вместе с этим человеком. Да? То есть ловили вы себя на таком, бывало у вас такое. И ведь это же тоже, как бы вот это сострадание, оно тоже ведет нас к выгоранию, если мы не предпринимаем каких-то мер, после того, как пообщались с таким человеком. Мало того, мы поговорили с человеком, мы пережили этот стресс вместе с ним. А иногда начинает болеть голова – Бывает у вас такое. Вы разговариваете щепотно, вы выходите после этого интервью, и вы просто понимаете, что вы не в состоянии не то что текст писать, а до дома добраться. Да? А вот вы пережили этот стресс. После стресса, ну, чтобы успокоиться, чтобы как-то нейтрализовать его, нужно, чтобы, не знаю, кто-то погладил вас по головке, по плечу, кто-то вас выслушал, кому-то вы это рассказали. А что вы делаете после того, как вы поговорили с человеком? Вы идете домой и вы, или в редакцию, и вы начинаете писать текст. А для того, чтобы этот текст был воспринят нашими читателями, что мы должны сделать? Мы должны вычленить эмоциональную составляющую из этого текста. То есть мы с вами начинаем, мало того, что переживать опять то, что мы пережили только что с вашим героем, да? Мы начинаем еще искать какие-то эмоционально сильные детали, которые мы должны вытащить на поверхность в своем тексте. То есть мы еще раз подогреваем из того, чтобы нейтрализовать стресс, мы этот стресс еще усиливаем. Он может усиливаться еще и тем, что нам сказали что дедлайн-то все равно вот никто не отменял, несмотря на то, что, как Катя правильно заметила, герой может день с тобой разговаривать, ночь с тобой разговаривать, его не волнует, что у тебя дети больные дома и что тебя ждет редактор с текстом. Да? вот То есть это тоже усиливает наш стресс. Поэтому мне кажется, что здесь как раз-таки нужно искать какие-то практики э, такого самоочищения. Ну вот у меня маленький рецепт, я просто после таких интервью э, иду пешком. То есть я не захожу в транспорт, где много народа, где все на меня могут тоже воздействовать, да. Как бы я стараюсь пройтись, то есть какая-то физическая активность, отвлечься, ну, то есть вот скованное тело мое, потому что при стрессе страдает вот как раз-таки верхняя часть нашего тела. То есть я стараюсь как бы размяться, пройтись, сделать вот это простое упражнение, поднять руки вверх. Помните на физкультуре после того, как пробежали? Опустить, выдохнуть. Вот, ну, вот такие мелочи какие-то. А, я уже слишком долго мы просто отпустили Сергея, я прошу сдвинуть наши плотные ряды. Да, Марина, То спасибо. Я говорю о том, что травмирующая есть... наша профессия даже тогда, когда мы пишем на мирные цели, темы. Да? То есть на мирные совершенно темы. Но тем не менее это все равно оказывает на нас воздействие. Просто потому что действительно эмоции – это наш инструмент. Я хотела как раз вот в поддержку вот того, что ты сейчас рассказала, я, я прибежала из Вильнюса, там сейчас прекрасный тренер по кризису, в общем-то, психолог из Грузии Евгения Джавахишвили. Она занимается исследованием кризисов именно в медийном сообществе. И а, она рассказала о своей статистике. Чаще всего а, психоэмоциональному выгоранию подвергаются... Молодые начинающие журналисты, и чаще всего это женщины. И она это связывает с тем, что именно женщины занимаются освещением сложных вопросов, которые касаются социальной сферы. То есть мы все прекрасно понимаем, что это действительно то, что бьет ну, по, -по, по нашим эмоциям. Нет, но И... мужчины берут на себя войну, взрывы, теракты. Финансы, а, спорт. Да, они тоже... То есть не могу сказать, что в спорте тоже переживания сильные. Таким вот образом я просто поделюсь вот статистикой такой да и мне просто интересно сейчас передать микрофон нашему психологу катерине Катерина как ваши вот не знаю впечатление в вопросе выгорания вообще профессионального людей я знаю что вы больше занимаетесь там исследованием, в педагогической сфере, но медийная сфера вас также очень интересует. И мы провели, я, может быть, кто не знает, анкетирование, расскажите, пожалуйста. Ну, получилось... Чуть-чуть только ближе микрофон. 70% имеют высокую, крайне высокую степень выгорания. Я, конечно, была удивлена. Я не... Это согласно результатам того анкетирования, которое мы предложили э, пройти да. э, всем желающим Накануне. перед этим медиатоком. Вот. Я была удивлена, но я стала размышлять, почему так. Я задумалась вот над таким вопросом. Когда врач приходит на работу, обыкновенно участковый в поликлинику, чего он ожидает от своей работы? Или любой учитель? Он приходит на работу. Профессия журналиста, по-моему, она тоже является обыкновенной профессией. Mm -hmm. Возможно, все дело в наших ожиданиях. Когда человек ожидает что он совершит какое-то там грандиозное открытие, или он станет кем-то, вот он поможет кому-то. Он очень сильно эмоционально действительно вкладывается в это. И на это уходят не только физические силы, на это уходят и внутренние силы, ведь он это постоянно переживает. И человек устает, он истощается. Это один из компонентов вот, выгорания, это именно истощение. Человек чувствует, что у него больше нет сил, у него нет желания. А на самом деле ведь он просто сам себе нарисовал образ, и он чего-то ожидает от этой профессии. Будет это там рост какой-то карьерный, или что он всем поможет. Ожидания у всех разные. Но а с чего он вдруг их себе придумал, вот это вопрос. А какой вообще, вот можно, не знаю, можно сделать вывод, вообще осознают ли люди, что они находятся в такой критической ситуации? Мне кажется, что это очень сложно осознать, потому что человек, когда находится в ситуации, он не может посмотреть на себя со стороны. Вот как раз со стороны виднее. И вот здесь помогает очень общение с коллегами. Если он вернулся, если ему плохо, было бы очень неплохо собираться всем вместе и рассуждать, обсуждать свои проблемы. И человек поймет, что он не один, и у него не только у одного такие проблемы. Есть какие-то у вас, я не знаю, для нас какие-то. А, давайте вообще вот посмотрим. Вот сейчас здесь присутствует какое-то количество людей. Я прошу поднять руку тех, кто понимает, что он выгорает, он находится на грани такой уже опасной, ну вот в настоящий, в настоящий временной промежуток. Есть такая опасность приблизиться уже к какой-то серьезной кризисной ситуации. Поднимите, пожалуйста, руку. Есть. Которые именно осознают. Угу. Пять человек я насчитала. А кто, да, кто, спасибо, кто, кто вообще раньше, может быть, чувствовал такую ситуацию, что он был просто вообще на пределе? <сих> Таких намного больше. То есть каким-то образом, если логически посмотреть, каким-то образом, значит, мы все как-то умеем с этим справляться. Я прошу сейчас Катерину назвать какие-то, не знаю, 3-5, да, mm -hmm. вот коротко, тезисно, вещей, э, которые... Э, вы предлагаете э, делать для того чтобы диагностировать у себя либо для того чтобы выйти давайте лучше для того чтобы выйти из этой ситуации и после каждой да мы посмотрим э, применяется вообще или мы то есть мы знаем это интуитивно или есть какие-то новые не знаю, знания ну самое первое это не надо стараться быть лучшим это невозможно надо просто выполнять свою работу как только человек пытается быть лучшим, пытается сделать вот это вот, ну, так круто, чтобы все да. сказали Вау". А теперь поднимите руку, кто всегда пытается делать лучше и быть лучше? <свят> Давайте дальше. Второй. Не надо взваливать на себя постоянно ответственность, она тоже давит. Не надо считать, что вы сможете помочь вот трудом своим и, и репортажем как все начинают улыбаться кто кто взваливает на себя ответственность и дополнительную ответственность хорошо то есть мы все делаем ровно наоборот как вы предлагаете да Человеку давайте еще. очень хочется помочь но это невозможно сочувствовать понятно что профессия подразумевает эмпатию какую-то, какие-то эмоции. Когда готовишь репортаж, который должен эмоционально затронуть читателей, понятно, что он без затрагивает Без эмоций этот без материал журналиста. не получится, да. Он затрагивает, mm -hmm. да, но в первую очередь надо думать о себе тоже, надо выполнить работу, иначе вы на выходе не сможете выдать те эмоции, какие планировали. Кто думает в первую очередь о себе, а потом о срочном материале? Все думают о материале. Поэтому человек не может остановиться и со стороны посмотреть на себя и понять, что с ним происходит. С ним что-то происходит, он это чувствует. А что? Он не может разобраться. И вот здесь, То есть это некий дискомфорт. Да. Дискомфорт, чувство усталости, чувство разочарования вот в профессии. Иногда человек не верит в себя, он не хочет общаться вообще ни с кем его эти эмоциональные контакты очень утомляют, и поэтому он ну, замыкается, он как-то он страдает. Здесь помогут коллеги, лучше поговорить с коллегами и сказать, а как у тебя? Но есть всегда такой риск, да, мы говорим, это тот же самый дебрифинг, о котором мы упоминали, да, действительно, Uh, ну, есть ситуации, когда, например, журналист ведет какое-то расследование, к примеру, да, я надеюсь, что в Беларуси журналисты ведут какое-то расследование, о котором он не может вообще никому рассказывать. То есть вот он в такой ситуации. Что ему делать? Он не может ни с кем поговорить, он не может отложить этот материал на потом и позаботиться о себе. Uh, то есть тут у него все не складывается по этим правилам. Что ему делать? Менять профессию просто? А кто же проведет расследование? Да. Не так близко, возможно, принимать к себе mm -hmm. вот эту ситуацию. Он всего лишь освещает эту ситуацию. Он не поможет людям тем, что он будет уставший и выгоревший. Он поможет им именно написанием своего материала вот это понимать. Есть работа, и он ее выполняет. А все остальное это за. Рамками. Марина, я попрошу вот, может быть, добавить, что вот в книге, может быть, касается именно психологической какой-то части. Я знаю, что есть такое понятие, как, например, вторичная травматизация. Да, это, это интересная вещь. Это касается наверное, не только чрезвычайных ситуаций. Нет, но это о чем мы уже говорили, mm -hmm. потому что смотрите, происходит какая-то чрезвычайная ситуация происходит. Да? Если журналист ее освещает, понятно, он травмируется. Но ведь на этом его работа не заканчивается. Спасать или спасли человека и пошли домой. Ну, да? Если мы даже не берем чрезвычайную Нет, ситуацию. Да, но журналист после этого, я и говорю не, дальше уже не, не, не о чрезвычайной ситуации, то есть после этого, что мы делаем? Мы потом ищем героев этих, чтобы рассказать их историю, да? которые пострадали, которые выдержали, которые были героями, которые спасали героев там, и так далее. Да? То есть ну, спасали пострадавших и, и так далее. То есть мы же в этом крутимся и дальше. То есть вся наша жизнь, она в принципе соприкосновение с болью и с трагедиями. Пусть это будут не чрезвычайные ситуации, это будут жизненные ситуации, в которых все равно люди приходят к нам, вот Катя очень правильно сказала, они приходят уже взвинченными, раздраженными вот всей этой ситуацией, в которой они оказались. Поэтому... А на самом деле, когда, ну вот в каких-то случаях, может быть, как я не права, но мне кажется, нас спасает профессия. То есть вот когда я взяла ручку блокноты блокнот и стала бегать и что-то выяснять и так далее, я понимаю, что я контролирую ситуацию. Мне надо работать и мне надо передавать информацию, да. Я не могу расклеиться, я не могу подумать о себе, я не могу в этот момент расслабиться. И мне кажется, что психологи скажут, что это хорошо в данной ситуации. Я контролирую, мне очень важно контролировать ситуацию, да. Вот. Но а, потом наступает вот эта вторичная травматизация, потому что я как бы а, дальше общаюсь с этими героями, переживаю опять заново, причем я общаюсь не с одним героем, а с тремя, с пятью героями, с их родственниками, с родственниками погибших, например. Там, да, или... то, что мы видели вот в фильме BBC, когда девушка рассказывала, да, когда она работала да, с материалом да, о сексуальном да, да. насилии. И когда она доходила вот до этой, uh -huh. когда она, помните, она там говорила, что перекручивала э, фильмы, если она доходила до этого, потому что ну, действительно она была травмирована этой ситуацией. Вот это и была вторичная травматизация. Uh -huh. Но, знаете, я хочу сказать просто о том, что э, я все равно склоняюсь к тому, что мы находимся в той ситуации, когда иметь психолога в редакции мы не можем. Не у всех есть такой внимательный редактор, как Оля Анцепович, который по тону голоса может понимать, что с человеком что-то не то произошло. Хотя я вот считаю, что редакторам очень важно обратить а, на эту проблему внимание, потому что иначе они будут терять своих сотрудников. То есть это на самом деле производственная необходимость, чтобы люди были психологически в нормальном состоянии. Для, для нас, для каждого редактора Но это есть очень же важно. же юридический отдел постоянный, да? Вот Почему и психологически вы... нужен. Но пока этого нет, я говорю о том, что мы должны научиться помогать себе сами. Но есть такие правила. Скажу вам честно, я их для себя установила, но я их постоянно нарушаю. Просто потому что журналист человек, даже не учитель, а журналист человек, который не принадлежит себе он все время принадлежит обстоятельствам. Случилось что-то, и пусть тебе трижды праздник идет, ты вскакиваешь из-за стола и бежишь э, об этом писать. Да? Потому что в то время как весь народ отдыхает. То есть ты не знаешь, ты идешь на интервью, ты рассчитываешь, что оно будет длиться два часа, а герой там у тебя расплакался, и ты полчаса его э, ждал, пока он выплачится, И тогда ты, у тебя там ну, летит весь твой график в тар-тарары, просто потому что ну, ты раб этих обстоятельств. Ты проживаешь как бы жизни других людей, на себе, на своей шкуре их чувствуешь. Поэтому вот у меня правило, о первом я вам рассказала. После трудного разговора пройтись обязательно, может пробежаться, если есть такая возможность. А, правило второе, если вы пишете какую-то историю, то постараться все-таки не прокручивать ее по ночам. Ну, То есть вот вы, вы написали, например, уже сдали, а вы все еще думаете о герое, там, переживаете перипетитом его судьбы, трам, трагедии и так далее. То есть э, нужно просто э, поставить точку. Знаете, я однажды ехала в отпуск, и мне коллега, э, я была замредактор он редактор, он сказал, слушай, а вот в отпуске ты подумай о том-то, том-то, том-то, том-то и том-то. Списочек было с 30 пунктиков. А, на что я, я, я, я выслушала его, а он, он, он, он знал, что я всегда очень откликаюсь на такие вещи. Я выслушала и сказала, ты знаешь, я не буду в отпуске думать ни о чем, кроме как, о море, солнце, фруктах и э, своей семье. Он просто опешил и сказал, слушай, я так не умею, то есть вот я, когда я еду куда-то отдыхать, это как раз у меня время, когда я не бегу, да-да-да, у меня то же самое, когда я не бегу, когда я могу сесть и подумать, проанализировать что-то и так далее. Но я была в тот момент уже в таком состоянии, когда я не могла вообще не думать, ни анализировать, и меня тошнило от работы. Именно поэтому я сказала, что я уеду в отпуск не как обычно на 11 дней, а на 14 хотя бы. Хотя, не знаю, врачи говорят, что восстанавливаешься, ты как минимум нужен 21 день. Одна психолог когда-то, когда я была еще юной журналисткой, сказала мне, что я как журналист, вообще любой человек должен отдыхать час в день, день в неделю хотя бы, да, неделю в год, неделю в месяц, и а, а, месяц в год. Ну то есть понимаете, вот все эти выходные, они не, и, и наши обеденные перерывы не для того придуманы, ну, в смысле они правильно придуманы для того, чтобы мы могли час в день не работать, а хотя бы пойти с друзьями в кафешку перекусить там и не, не строчить в это время что-то, да. Ну, это как кто как раз раз так делает? У журналистов это не нормированный рабочий день. Это все и дело. И... А мы должны себе этот час выделять, понимаете, для тут того не чтобы не только что обед, да, тут как бы и час в день не это именно час в середине Просто. дня, час в день это час в середине дня, когда ты можешь разгрузить себя от этих проблем. Вот, значит, еще правило, которое я для себя как бы стараюсь выполнять – делать каждый день что-то для себя. Поскольку я не принадлежу себе из-за моей профессии, я пытаюсь себя вернуть в это. Например, научиться завязывать по-новому шарфик, приемчик выучить сегодня, выучить 10 английских слов, приготовить ужин. Тоже разрядка, помыть посуду в доме. То есть вот как бы делать что-то для себя, чтобы вы понимали, что вы вот контролируете эту ситуацию, несмотря на то, что то не Это своего рода себе. медитация. Ну нет, это просто как бы ты просто переключаешься на что-то ну, другое. Конечно, <смех> а, есть еще вот эти, а, не знаю, мне Юлия Лепихова, а, когда мы с ней написали книжку, а, потом мы с ней встретились выпить просто кофе, когда книжка вышла, мы праздновали выход этой книжки в свет, а, на что Ю, и Юля мне сказала, слушай, а я тут подумала, ты же на площади была и в метро была, с тобой же тоже надо поработать. И я сказала ей, ну да, Юля, наверное, со мной надо поработать. А то он говорит, я со всеми работала, а с тобой нет, мы только книжку с тобой писали. А, и потом ну, и она предложила мне провести вот сеанс да, психотерапевтический. А, и когда мы стали его проводить, она говорит, знаешь, а ты уже это переработала. Я говорю, как я это переработала, ничего не делала вообще. А потом я вспомнила, что когда я писала книжку, я сидела и ревела вот над той частью, где самая сложная для меня часть была написать о журналистах, которые работали в метро, и писать вот эти вот советы как психологические журналистам. Я каждый раз, когда я возвращалась к этому, я плакала. И муж мне сказал, слушай, ты вообще дура. Зачем ты взялась писать эту книгу, если тебе так от этого плохо? А я поняла, что я так перерабатывала эту травму. И вот когда я уже написала, вычитала, и а, потом я долго, кстати, не могла прочитать эту книгу, вот изданную уже, но как бы вот я ее, видимо, переработала. Юля посоветовала действовать так. А, если вы в какой-то трагической ситуации, я думаю, что это подходит и к истории с людьми, ну, которые рассказали вам какую-то свою проблемную историю, прокручивать это как киноленту. То есть вот начало, что было до того, как вы там встретились с этим человеком. Потом рассказ этого человека, там кульминация, где он там расплакался, где была самая страшная история. Потом, как все это закончилось, и как вы вышли от него. Вот смотреть на белую стену и представлять, что проматывайте эту пленку все быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, пока в вашем сознании не останется. Начало Солнечный день, когда вы идете на встречу с героем. И конец. Солнечный день, когда вы вышли и выпили чашку кофе после встречи с Или героем. Или лунная ночь. Или лунная ночь, да, что бывает чаще. Но плюс еще, знаете, глюкоза. Мюсли, батончик какой-нибудь, чтобы не очень фигуре вредить. Но после таких стрессовых ситуаций есть смысл держать это у себя в сумочке и перекусить. Ну и еще правило, которое я точно никогда не выполняю, за два часа до сна не думать о работе. Я попрошу свои секреты рассказать Катерину Борисевичу. Есть ли какие-то, не знаю, свои способы? И после этого мы перейдем к серии вопросов. Так что у кого будут, концентрируйтесь. Ну, у меня вообще все просто, <с> потому что когда-то в шестом классе дедушка научил меня ходить пешком, и с тех пор я каждый день хожу 10 километров пешком. 10-15, иногда 20 на выходные. И если суд очень сложный, я люблю работать в городском суде, во Фрунзенском, потому что у меня есть... Ну, в общем, оттуда дорожка, как выйти быстро к реке, где нет никого. И в этот момент я стараюсь не говорить по телефону, я иду туда в сторону Веснянки, Дроздов, и там гуляю. Вот я очень быстро восстанавливаюсь. Когда я поняла, что работы слишком много в моей жизни... И уже вроде бы ты все сделал, но ты продолжаешь чего-то там в офисе еще что-то делать. Я записалась на английский. Два раза в неделю я точно знаю, что должна сделать все, но я должна уйти на английский. Как только понимаю, что что-то не так, я беру отгул и еду в деревню к родителям, к бабушкам, к счастью, они все живы. Одной 90 лет, второй 84. Прекрасно. Я сижу их слушаю, вот они мне рассказывают про свои колесни. Я очень быстро прихожу в себя. Ну и уже все смеются. Я фотографирую рассветы, и закаты. И пока я вот так восстанавливаюсь, я мне кажется, стала очень хорошо делать фотографии. Ну и <laughs> ну, это, это готовый и... проект. Это за, восходы и закаты судебных процессов. Ну, да. они делаются, как правило, перед судебным процессом, ну и уже после судебного процесса где-нибудь на Минском море уже поздно вечером. Вот, Ну, и больше времени с семьей, с близкими, с друзьями, поэтому, мне кажется, истина в ну, каких-то простых вещах, да, и тут главное находить время какое-то для себя и для какого-то своего увлечения, которое у каждого из нас есть. Вот. Хотя э, сериалы смотрю детективные. От этого я никак не могу избавиться. Да. Еще секретик. Это такой лавхак, который мне однажды посоветовал. Он очень смешной. Очень смешной, вы, наверное, все будете смеяться. Но однажды он, эта простая штука помогла мне. Мне вытянули из очень э, такой э, ситуации очень сильного психологического выгорания. В общем, один психолог это еще было в комсомолке, с которым мы работали, который там какую-то колонку писал у нас. Найдя меня в который раз в таком состоянии, принес мне огромный желтый лимон и сказал носить его, пока не станет легче. Я с тех пор этот метод использую. Это вот так просто. Ребята, это работает, не знаю почему. Нет, потому что сейчас у меня я могу его съесть. А вот Илья, хо а хобби, хобби помогало во время работы журналистам? Я вот тут внимательно послушал всех. И захотелось а вернуться в журналистику, марину... наверное, да? Нет, хлеб я не пек газеты Я понял, что я вообще... Ну, у меня не было никогда таких вот как это сказать, переключений. Я, я не умею отдыхать. У меня такая проблема, если я не, не умею отдыхать. Я не могу сидеть на одном месте. Даже когда у меня выходной день, все равно надо что-то делать. И, ну, может быть, ну, вот это идет постоянное переключение на что-то, да. То есть, ну, понятно, что я, я не делаю там работу, хотя я работу тоже делаю, которую нужно. Но я, я люблю очень читать, но вот чтобы сесть с книжкой там, в кресло и читать, у меня такое бывает очень редко. Потому что у меня ну, реально очень много дел, которые надо сделать. И слава богу, что хоть между ними можно переключаться. Это то, что я хотел сказать. Хобби ну, вот хобби у меня чтение. Да, и, ну, к сожалению, не хватает мне времени на хобби. А что сейчас не хватало, читаете? не хватало и сейчас не хватает. Ну, я сейчас читаю, что я сейчас читаю. Вот прямо сейчас только что закончил читать детективное агентство Дика Джен... Дирка Джентли. Это такая ну, английская литература. По старой доброй журналистской традиции расслабляюсь теми же методами. На самом деле я хочу сказать, что вот все говорили, иногда у меня такое возникало ощущение, что попадаешь в отдел научной фантастики. Ну, то есть нам нужен отдел психологов, нам нужно не брать близко к сердцу, нам нужно не ставить перед собой никакие цели, не стараться быть лучше. Но, ну, как бы в теории все правильно. Но я, себе, ну, не могу вообразить этого журналиста, который долго вообще проработает больше, да, чем пол, 10, 10, 10, да, телевизор. который, ну, более там, нескольких месяцев проработает в редакции, который придет, скажет, ну все, в первую очередь я, я пошел на обед, у меня час отдыха, ну, наверное, он пойдет и скоро скажем, что уже можно обедать бесконечно, ну, потому что, ну, это к сожалению или к счастью, или это вот, ну, точнее, скажем так, это просто реальность, но ну, это невозможно, невозможно. Возможно делать какие-то вещи, которые со стороны всем кажутся странными. Например, ну, в больших редакциях обычно есть такое деление на журналистов и на всех остальных, ну, и все друг другу кажутся странными людьми. Ну, то есть серьезные отделы бухгалтерия, реклама и редакция, да, да? И Это вечное такое полюбовное, но бадание, ну то есть реклама считает, что эти странные люди из редакции, которые все портят, Даже журналисты считают, что реклама со своими вечными претензиями, реклама всегда требует позитив, да, ну то есть им хочется больше позитива в газете. И вот. креатива. И креатива, да, мы знаем, что больше, ну креатив-то ладно. Белорусы рынок оценила, да. шутка, спасибо позитива хочется, а мы знаем, что читается лучше криминал, но в общем, вечно эти проблемы. Ну, так вот, когда ты услышала, что люди, скажем, из других отделов сказали, боже, когда вы работаете, вы все время разговариваете. А на самом деле, ну, это самое важное вообще, что нужно сделать, и даже не в журналистике, а вообще в отношениях, нужно разговаривать, а в журналистике особенно. И когда журналисты приходят с любого репортажа, с судов и все, и вот он стоит и бесконечно это рассказывает, одному рассказал, потом слышишь, во второй части редакции опять обсуждают, в третьей в четвертой. Но на самом деле это кипит работа, называется. То есть человек пока все переварит, он уже и самому легче станет, вот, и уже без часа обеда он, скорее всего, проживет. Ну и у него уже какая-то картинка общая сложится. И когда у нас какие-то громкие, ну такие а, тяжелые темы, которые редакция отрабатывает, мы о них говорим, конечно, бесконечно. Ну не потому, что не о чем больше в жизни поговорить, у всех там есть еще какая-то своя жизнь. Ну потому, что ее нужно просто проговорить миллиард раз, чтобы для себя и для других что-то понять. И м, насчет ну того, что нужно понимать, что ты, конечно, сам у себя единственный, самый важный, оно, конечно, так. И самая большая проблема нашей работы, что работа не заканчивается, когда ты выходишь из офиса и выключаешь компьютер. Она с тобой тянется домой, ложится спать, утром просыпается, но она бесконечная. И когда совсем уже становится плоховато и тяжеловато, но я для себя, например, ставила компромиссы. Компромиссы я тоже считаю, что не так плохо очень часто. А я сама с собой пыталась договориться, что, окей, раз в неделю я выйду с работы, отключу телефон и ничего не буду делать. Ну вот раз в неделю хотя бы это не всегда получалось. Ну потому что мне потом казалось, что что-то же там, наверное, происходит, и все рухнуло, а я не знаю, ну и это вот как-то. Но потом, когда я поняла, что я иногда это могу все-таки сделать, да, это очень освобождает голову, и возникает такой контроль над своей жизнью какой-то, и начинаешь потихоньку договариваться. Что я, например, с утра ну, сначала душ, потом компьютер включаю, а не наоборот, как обычно было, ну и так далее. То есть какие-то такие прикладные вещи, потому что замахиваться на большое, ну совсем, что я стану спокойно, как скала, и буду ходить, ни на что реагировать, но я не могу совсем никак. Ну, вот. Спасибо. Я очень хочу высказаться в защиту психологов и их советов, потому что я знаю одного человека, журналиста успешного, который очень успешно им следовал. Нами уже сегодня упомянуты Анна Тимофеевна Лешкевич. Оля, если ты помнишь, Анна Тимофеевна примерно в районе обеда вставала и говорила «Мусики, все, я пошла смотреть сериалы». И это было абсолютной правдой, потому что она до обеда уже все сделала. То есть вот она как раз сумела выстроить свою жизнь так. Она невероятные нагрузки психологические. Она именно работала с очень тяжелыми случаями, с такими вот уже болезненными историями. Но она вставала и говорила, Мусике, я пошла смотреть сериалы». Она успевала до обеда все это через себя пропустить, написать. А какая коронная фраза у Алексея Минченко? Для сотрудников. Не «Мусики» понятно, но что? У меня коронная фраза для, для коллег: за все допамятайте, что журналистика другая после медицины по цинизму профессии. Поэтому не соромьтесь о своего черного гумора. Важно память, как просто побольше не было людей левых, а не в профессии, какие, потому что они подумают, что вы некий псих, Я любая профессия, ну, старается, так. Треба просто помнить, что кроме тебе самого, тебе никто не допоможет. И, ну, не доследовать самого себе и триматься просто банальных, самых базовых парадов психологов, и все. Не треба думать, что а, вот я тут журналист, самый несчастный свете. такой вот. вот, вот. Ты такие же самый человек, как все другие, просто тебе треба съездить. Мора, значит, и все. Может быть, Тибаршава. <свят> я прошу поднимать руки, у кого есть вопросы. Что вы имели в виду, когда говорили «журналист-звезда»? Потому что вы сами подчеркнули, что это не тот человек, чье имя знакомо каждому. Тогда по каким критериям вы так четко определяете, что это журналист-звезда, а это оконченный неудач? я не знаю, может быть, вы неправильно меня поняли. Как раз таки имел в виду журналист-звезда – это имя, которое известно каждому. Понимаете, я имел в виду, что. И ну, все. Вот... То есть только имя, которое знакомо каждому. Единственное, Нет, это... не, не надо так примитивно. Это не только имя, которое известно каждому. Журналист-звезда ну, это человек, который действительно гений в своей профессии. Понимаете. Ну, и именно поэтому ему, его имя должно быть известно каждому. На самом деле, когда я работал, да, ну, то есть вот эти, в, в конце 90-х, вот у нас был такой Коля Халезин, да. Вот реально он был в свое время там, звездой, не только потому, что я работал с ним в одной рядах то что он действительно вот был такой ну, драка хруст был да который делал такие очень хорошие аналитические материалы он и сейчас есть только где он вот да ну, он редко редко да где-то проскальзывает у нас есть еще вопросы у нас по теме медиатока я тогда, с вашего позволения, наверное, попрошу, если у кого-то из спикеров остались какие-то реплики, взять слово, и мы будем подводить итоги. Да? Нет? Можно я еще маленький вопрос задам? К кому? К кому? Все так вот хорошо говорят, да, то есть вот, ну вот, что вот как-то вот там сама... Марина? Да, самопомощь вот этого. Слушайте, что никто не бухает? Да ладно. Я попрошу ответить нашего психолога на этот вопрос. Этот микрофон лучше. Чуть-чуть ближе только. Как способ снять стресс возможно. Очень многие прибегают к нему. Но он очень неэффективный. Можно быстро прибегнуть к этой помощи, снять стресс. Но проблема-то остается. Надо где-то помочь себе в другом в чем-то. Надо разобраться изначально, от чего это все. И я бы сказала, что понятно, что мы все очень ответственные люди, и мы стараемся прийти на работу. Без нас, ну вот это первый, первый шажочек к выгоранию, считать, что мы такие незаменимые. Я же не могу отключить телефон, потому что без меня же там никак. Все-таки забота о себе, она должна быть. В разумных пределах, но должна быть. Надо уметь переключаться и ну, алкоголь не лучше выходить. Я про теорию и про практику. Ну... Я не а, я, а, Оля, знаешь, я понимаю, что ну, вот для меня лично этот метод неэффективен. Я знаю, что гораздо эффективнее, если я пойду на тренировку по аэробике к своему любимому тренеру, который лучезарно улыбается. Он улыбается всегда так, что даже если мне болит голова, я тоже начинаю улыбаться, и она проходит. Вот. еще и люблю акваэробику за то, что я просто механически, то есть я поняла, что в своей жизни я практически ничего не делаю механически. Мне всегда нужно думать головой, а здесь я просто механически повторяю задним прекрасным человеком упражнения, которые он показывает. Иногда я даже не замечаю, как пролетает и сейчас, и 15 минут. Но вот когда я отрабатываю до автоматизма эти упражнения, и я знаю, что следующее предложит мне тренер, вот в это время я опять начинаю думать о работе, которая осталась за пределами бассейна. Ну вот ничего с собой поделать не могу. Но все равно это помогает гораздо лучше. То есть выпить после этого не хочется. Сладкого после этого, ну вот есть тоже не хочется, потому что эндорфины вырабатываются во время физических упражнений. Мы будем подводить итоги. В общем, понятно, что эта проблема существует, потому что часто ее не осознают в тот момент, когда необходимо обращать на это внимание. Помогает, что поощрение в любом виде, командировки в том числе, снятие излишней нагрузки с сотрудника, принимать обязательно какие-то нужно превентивные меры, которые снижают риск возникновения. Важно, чтобы журналист чувствовал свою защиту от, ну, как бы, со стороны редакции от каких-то внешних враждебных факторов. И тут э, также другой момент, это психологически ты не один, то, что было сформулировано. Да? Также обязательно очень важно, это возможность роста, наверное, это даже может быть ключевое в нашей стране. От комсомолки рецепт. Мы когда-то вели летопись, не знаю, идет, существует ли она все еще. А вот, когда мы просто записывали за собой всевозможные смешные ситуации, которые случаются во время очень сложной порой работы. И потом мы собирались, перечитывали и очень сильно хохотали. Да, шутки но были понятны микрофон. только редакции. Эй, Зачем эй, ты эл. посерил, ты все серишь и серишь. Никто не никому, ну, никому не понятно, но всех охочет Ну, а хохочем, хоть, хоть мы не за этой редакцией. А речь шла о выделении серым цветом подложки там на врезке, на самом деле. <связь> Вот знаете, я подумала, что есть еще один такой момент, на который нужно нам самим обращать, я все равно помоги себе, сам возвращаюсь, обращать внимание, если заболели, простыли, например, ну вот дайте себе время поболеть, я понимаю, что вот этот организм мне говорит, он меня умнее, и он мне говорит, дорогая, ты уже переработалась, ты уже зашла за красную черту, отдохни денек, полежи дома, попаляйся с книжкой хоть у Ильи это не получается. Залезь под одеялко, попей чего-нибудь тепленького, пусть тебя пожалеют, что ты заболел там, и так далее. Не делай себя героя, не беги, не заражай других людей и не, и не насилуй свой организм. Спасибо. Ну, конечно, чувство юмора. Я знаю, что на многих радиостанциях тоже есть вот эти коллекции ляпов эфирных, и они прекрасные. В общем, да, давайте собирать и делиться. В общем-то, наша площадка с удовольствием примет все ваши ляпы. Вот. и Я хотела бы в заключение сказать, что на самом деле сегодняшняя тема, она э, где-то была сегодня, может быть, смешная, для вас известная, может быть, вы что-то и узнали для себя, я надеюсь, полезное и новое. Но вообще самое интересное, что синдром эмоционального выгорания – это на самом деле диагноз, и он внесен в международную классификацию болезней. Так что не будьте слишком легкомысленны, и чувство юмора – это очень хорошо, но все-таки нужно следить за собой. Вот. И сегодня Международный день счастья. Счастья вам всем и доброго вечера.